Друзья, всем привет, с вами канал Криптогейм. Сегодня хочу вам показать очень удобную вещь, это кошелек, кошелек проекта Anchor pay Кошелек, который нам даст возможность очень удобно, быстро купить, продать биткоин или конвертировать его в другую валюту. На самом деле, мне понравился, как только я зашел, решил поделиться с вами. Я в видео сейчас ставлю запись с экрана с телефона, так как данное приложение у нас сейчас работает. На базе Android сейчас покажу вам, как это все делать, как быстро купить, перевести и так далее, биткоин. Но ну, в основном мы сейчас посмотрим разделы на покупке Самая важная, наверное, такая часть. Просто перевод, все остальное делается буквально в два клика. Фоном выбрал сайт данного проекта. На самом деле сайт очень классно сделан. Можете ознакомиться, почитать, что он себя представляет. Но мы именно посмотрим, что это у нас за кошелек, и как вообще с ним разобраться. Естественно, как на любом андроиде, мы заходим в Google Play Market и в поиске мы пишем Anker Pay Wallet. Это кошелек. Такая у нас иконка, как вы сейчас видите. Он у меня уже скачан, поэтому я... мне остается нажать только «Открыть». Вы его просто загружаете и открываете, то есть повторяете за мной. Он русифицирован, поэтому разобраться будет очень просто. Мы попадаем на главную страницу, у нас появляется... Приветствие. Мы создаем, естественно, новый кошелек. Очень важно на первой странице, обратите внимание, очень важно, извиняюсь за всплывающие рекламы, у нас идет восстанавливающая фраза. Она у нас идет в самом начале, так как это очень важно, это привязка к вашему... Кошельку, то есть пароль для восстановления, если вдруг он заблокировался, либо вы заходите с другого устройства. Я рекомендую эту фразу просто запринтскринить и сохранить где-нибудь на важном месте, где вы ее не потеряете. Вы выбираете то, что вы ее сохранили. Вот она, вы видите. Просто взяли принтскрин, нажимаете далее. Далее вводите, естественно, вашу фразу, подтверждаете и заходите. Я для видео просто это пропущу, мне это не так важно. Далее да. мы переходим на страницу пароля. Создаем пароль. Давайте я просто на бум asdfgh семерки z ввел пароль. Все, мы в кошельке. У нас, кстати, очень удобно. Сразу показывают валюты, с которыми они у нас работают. И их, естественно, здесь можно купить, перевести и так далее. Также вывести. Текущий курс у нас показывает сразу в рублях, так как у меня автоматически... И мою локацию нашло приложение мы выбираем биткоин, выбираем его и заходим кстати вы после того как зашли сделали соглашение вы сейчас увидели это вам автоматически присваивается уже биткоин кошелек вот вы нажимаете получить и здесь вы видите свой адрес также есть qr-код можете его с другого устройства считать что делает приложение еще проще так далее что нам нужно Меню в левом углу очень удобно. Все разделы мы видим: обменять, инвестировать, в ваше портфолио и купить и продать биткоин. Мы выбираем непосредственно эту вкладку то, что хотел показать. И когда мы сюда заходим, у нас мы покупаем Anker Pay. Это вот первая вкладочка. Мы нажимаем ее, и нас перекидывает на здесь можно закрыть. Нас перекидывает на данный на выбор суммы на страничку, где выбор суммы, которую вы хотите положить на свой кошелек. Ну, условно давайте также на бум возьмем. Есть миним... минимальный платеж 1500 рублей. Мы выберем 2200 условно. Сразу автоматически нам показывает, посчитал, сколько это будет в биткоине. Это 003 биткоина. А, нажимаем «Купить сейчас». Сразу подтверждаете адрес кошелька. Да, это он и есть, который у вас на главной странице. Вы можете посмотреть валюта биткоин и нажимаете купить сейчас. Далее вводите свою почту. Введу свою почту актуальную, так как у вас на нее придет... .ru. Нажимаю свою почту. Код подтверждения сейчас мне придет на телефон. Сейчас я его введу секунду. Вот ну, мне пришел мой код буквально сразу же, 90.55. Нажимаете «Продолжить». И здесь вы добавляете кредитную карту. Естественно, стандартная данная карта ваша, то есть адрес и так далее. Здесь все спонтанно просто введено. На бум опять же адрес там, Московская улица, это не важно. Город, свой индекс, то, как у вас к карте привязан адрес, вы вводите именно его. Нажимаете «Ок». На этом, грубо говоря, все. Вводите номер карты, который вам нужен, срок окончания карты, то есть все данные вашей карточки, и нажимаете «Продолжить» после ввода. Все, как вы нажали «Продолжить», дальше у вас идет подтверждение вас, именно ваше лицо. Все, и приходит смс-код уже, смс на ваш телефон мобильный, то есть вы подтверждаете то, что вас снимает деньги с карты. Все, автоматически вам приходит биткоин на ваш кошелек. С ним можете распоряжаться уже как угодно. То есть у вас под рукой ваше мобильное приложение, вы спокойно, спокойно пользуетесь. В любой момент, не знаю, даже идя по улице, можете взять перевести, купить биткоин и так далее. Кому как удобно. Так что, думаю, для вас было полезно видео, очень полезное приложение. Пользуйтесь, пожалуйста. Очень важно, что это на Андроиде сейчас. Для iOS оно разрабатывается будет в кратчайшие сроки. Как только появится, естественно, я вам об этом сообщу. Ребят, спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.